Всем привет! Я доктор Евгений. Локоть, как стабилизировать его? Достаточно протестировать бицепс, трицепс, переднюю поверхность предплечья, заднюю поверхность предплечья, как вот здесь вот в подсказочке. И сейчас я покажу, как отработать э, все эти мышцы, чтобы устранить дисфункцию. Для начала давайте найдем их. Поехали! Тестируем бицепс, выводим руку в 90 градусов, 95, ладонь прямая, чуть-чуть к себе. Чуть-чуть отдай руку. Отдай. Вот так. Прижимаем ее здесь и просим тянуть к себе. Тянем к себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Тонус. Мы Проверяем, нет ли тут гипертонуса. Ингибиция. К себе. К себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Нет, гипертонуса тут нет. Он нормальный, обычный. Тестируем трицепс. Выводим руку для теста, прижимаем и от себя. От себя, от себя, от себя. А у нас тут трицепс дисфункции есть. Уже хорошо, сейчас будем лечить. Кулак сжать к себе. Тестируем предплечье, именно переднюю поверхность. Стабилизируем и просим к себе кулак. К себе к себе к себе к себе к себе к себе к себе к себе к себе к себе. в порядке. Обратную сторону, держим, к себе, тоже тонус, сразу на норму проверим, к себе, тонус здесь отличный, ну и кулак еще раз, мы же забыли здесь норма тонус проверить, к себе, к себе, к себе, к себе, все отлично, нашли дисфункцию в трицепсе, что делать? В первую очередь, давайте проверим, нет ли тут триггерных точек. Для этого нужно пройтись по, напрягите, пожалуйста, ваш трицепс, по местам крепления и легко их просто помять и поискать, нет ли тут каких-то больных зон, и после этого сделать просто перетест. Мне вот что-то здесь кажется, да, тут какая-то присутствует легкий болл. Перетест, удерживаем ладонь прямая, локоть прямой. И от себя давите, от себя от себя, от себя, от себя, от себя, и у нас трицеп сразу заработал. Возможно, этого даже будет достаточно. Поэтому давайте полечим триггеры, которые у нас располагаются по месту крепления. То есть вот он рельефчик, прям вот я по нему иду. И теперь расслабьте руку, мы просто находим место перехода, смотрим на реакцию пациента. И массируем до исчезновения боли. Обычно это 20-30 секунд. Находим другую зону. Находим тоже боль. И массируем до исчезновения боли. 20-30 секунд. Находим другую точку. И так по всему месту крепления трицепса. Именно сухожилия мышечного перехода. Само сухожилие бывает частенько укорочено. Но тогда бы тест был у нас гипертоничный. А у нас исходно он гипотоничный. И мы его сделаем сейчас норматонусом. Если была какая-то боль в локте непонятного характера, то есть у нас бицепс предплечья к себе тянет, а трицепс наоборот от себя, то как раз-таки дисбаланс в этих двух мышцах может вызывать разбалансировку позиции сустава. И в нужный момент, когда трицепс должен напречься, он не успевает это сделать, потому что он в гипотонии по причине триггеров, которые вызвались по каким-то разным другим причинам. И возникает боль в локтевом суставе. Восстановитесь здесь. Пройдет боль здесь. Давайте протестируем. Держу и от себя, даю. От себя, от себя, от себя, от себя. Вот вам тонус, пожалуйста. Аж у меня локоть хрустнул. К себе теперь проверяем бицепс на всякий случай. Тут все в порядке. Кулак жать Вот к себе тонус сохраняется. Здесь держим. К себе тонус сохраняется. Вот и вся магия. Здесь болит тут полечили, пользуйтесь.